Пишу посты, снимаю эфиры, сторис, работаю много над своим авторским контентом, но клиенты неохотно записываются ко мне на консультации. Как не стоять с протянутой рукой в интернете и не просить клиентов, а создавать правильные условия, чтобы клиенты сами с удовольствием записывались на ваши консультации. Этому сегодня будет посвящен мой короткий видеоролик на связи Ольга Ашпина, интернет-продюсер, маркетолог для специалистов, помогающих профессий. Сегодня очень важно становится понимание того, что если вы приглашаете клиента даже на бесплатную консультацию, то клиент уже платит. Он платит своим временем, он платит своим ресурсам. Поэтому, если все-таки для начинающего специалиста стоит дилемма пригласить на бесплатную консультацию или пригласить клиента сразу на платную консультацию, могу вам сказать, что если вы еще не знакомы для своей аудитории, если ваши странички не содержат хорошего такого наполненного аргументами а, контента, что вы действительно являетесь стоящим специалистом, я все-таки вам рекомендую приглашать на бесплатные консультации. А есть, конечно, спорные по этому поводу мнения, а, что бесплатные, бесплатные услуги они не ценятся, они вашу работу обесценивают, что вы не в ресурсе, но в любом случае на первом начальном этапе когда вы развиваете свои социальные сети или когда для вас важно подбирать именно ту целевую аудиторию с которой вы сами хотите работать я рекомендую все таки проводить безоплатные консультации но здесь нужно четко понимать что безоплатная консультация это не терапевтическая консультация а консультация по аудиту по диагностике поэтому Обращайте, пожалуйста, четкое внимание на вот это вот разделение, которое не означает, что вы с клиентом должны полтора-два часа работать безоплатно на вот такой вот терапевтической встрече. Поэтому, как нам сделать так, чтобы безоплатная консультация для клиента уже была ценной полезной, не съедала большого количества вашего личного времени и ваших эмоциональных и профессиональных ресурсов и при этом позволила на этой встрече э, отфильтровать те клиентов, с которыми вы хотите дальше работать и которым важно работать с вами, а которые пройдут мимо вас, потому что это не секрет, что в социальных сетях огромное количество людей, но не все они могут являться вашими клиентами. Это абсолютно нормально. Вы тоже заходите в разные магазины, но при этом не приобретаете все, что там лежит на полках. Вы не покупаете все товары. Вы, вы четко выбираете, возвешиваете по своим критериям, что вам нужно, что вам нужно именно сейчас, и что вам нужно именно в этом магазине. Точно так же клиенты подбирают, наставников для того чтобы решить свои вопросы поэтому еще раз говорю чтобы ваша первая безоплатная консультация она была одновременно эффективной для обеих сторон то есть для вас и для клиента необходимо определить конкретную небольшую тему для этой консультации на которую вы планируете звать своего потенциального клиента если например вы работаете в тематике детско-подростковых отношений или детско-родительских, да, а работаете с психосоматикой, работаете с, с нумерологией, с астрологией, то четко зовите на какую-то маленькую тему, которую вы реально сможете выдать за небольшое количество времени. Прямо определитесь с этой, тематики, с этой тематикой, потому что а, нам очень важно, чтобы клиент получил даже за короткое время тот обещанный результат, который вы гарантируете. Чаще всего а, специалисты помогающих профессий приглашают на диагностику, на аудит. А, как может звучать приглашение а, именно в в тематической до да, ее части то есть нам необходимо с вами написать не просто приглашаю на консультацию я психолог и так далее нет мы вычленяем тему например приглашаю на консультацию по теме диагностика ресурсного состояния диагностика искажения родовых сценариев диагностика наличия там каких-то ограничивающих убеждений диагностика, или ау, ну, аудит или диагностика, например, какой-то повышенной, повышенной степени тревожности, там, да, или диагностика степени конфликтности в вашей жизни, да, или диагностика каких-то там проявлений, еще, которые в обычной жизни встречаются, то есть каким образом вот этот фактор может повлиять на какую-то большую глобальную проблему. Вспомните, с чего вы вообще начинаете свое платное консультирование. Вот именно первая платная сессия, с чего она у вас начинается. И постарайтесь вычленить небольшой маленький кусочек из, этой, из этого начального этапа пути с клиентом и вынести его просто отдельной тематикой в диагностику-знакомство с клиентским случаем клиентам с этим я думаю что так вам будет более понятно следующий момент когда мы озвучиваем тему нашей консультации нам необходимо заявить офер. Офер это наше обещание это так называемый гарантированный результат и желательно чтобы этот результат он был не менее ну, чем в двух трех пунктах что клиент понимает что он идет например на диагностику ресурсности своего организма да? Соответственно, что там будет происходить? По итогам консультации, вы первое, определите уровень своей ресурсности, второе, там, например, увидите там основные варианты получения ресурсности там да например если вы поймете что, что что самостоятельно можете эту ресурсность восстановить одно дело да если вы поймете что вам здесь необходима какая-то помощь ну тогда мы эту помощь будем смотреть уже варианты развития событий как вариант да я вот сейчас просто то что идет в, в, в голове да поэтому Обратите внимание, что нам необходимо прописать 2-3 конкретных целевых результата на эту даже маленькую и даже бесплатную встречу, потому что клиент четко взвешивает, зачем ему идти, зачем ему тратить свое время, потому что время это самый ценный ресурс. Всегда об этом помните, когда приглашаете своего клиента. Следующая важная часть, которая должна быть в вашем приглашении на консультацию Человек должен четко понимать, как ему можно записаться То есть вы прям пишете Если вы хотите записаться ко мне вот на такую консультацию, которую я там озвучила выше Соответственно, что вы делаете? Или пишите под моим постом, да, хочу на консультацию, или пишите в личку, или вы даете ссылку на запись, на регистрационную какую-то форму или еще что-то. То есть обязательно прописывайте путь клиента, как ему записаться. То есть это технический момент, чтобы он не думал, не сочинял, вы ему четко показываете, что нужно делать. Закрываете это приглашение императивом или дедлайном. Что такое императив дедлайн? императив, То есть вы говорите, пишите, там, например, под моим постом слово «хочу консультацию» или «хочу аудит». И что такое дедлайн, наверняка все знают, то есть четко определяете по времени, сколько вы даете вот эти вот безоплатные консультации, неделя месяц, или в штуках, или до какого-то числа, в зависимости от того, что вы действительно сейчас там, каким вне, временем, каким ресурсом располагаете. Поэтому обращайте тоже на это внимание, чтобы клиент понимал, что такая возможность, она здесь и сейчас Следующее, если вы видите такие проявления от клиентов, да, когда вы их видите, там, они пишут «хочу консультацию» или записываются в форумы, старайтесь организовать встречу в ближайшие 48 часов. То есть у клиента абсолютно нормально, что бывает, он забывает о встрече, там, в череде каких-то своих бытовых вопросов, ну действительно выпадает из этого процесса. Вчера помнил, сегодня, еще помню, завтра все, я не уверен, что я вообще об этом когда-либо вспомню. Поэтому здесь уже от вас зависит, насколько вы быстро будете отрабатывать эти заявки входящие. Понятно, что не все, не весь, не все 100% заявок доходят даже в бесплатном формате этому тоже не удивляйтесь это абсолютно нормально поэтому я обычно каким образом делаю, если я провожу такие бесплатные диагностики или бесплатные встречи, я обычно пишу клиенту где-то за час, то есть считаю, что это абсолютно нормально. Я или мой помощник пишут о том, что через час состоится там, или встреча назначенная состоится такого-то числа, такое-то время. Ну и что там необходимо, например, для этой встречи тоже пишем там, с уважением, Ольга Ашпин. Все, это правило деловой переписки, ничего в этом страшного, что вы там напомнили клиенту, но ну, абсолютно нет. Однако доходимость до встреч, она возрастает ну, процентов на 30, поверьте мне на слово, потому что человек может элементарно забыть и увидев за час вашу напоминалку в том мессенджере, в котором вы договорились, он может за этот час сориентироваться и уже а, как бы заново перепланировать свои дела и быть на этой встрече с вами в назначенное время. Ну что, мои уважаемые зрители, сегодня я даю вам небольшую текстовку, собственно, по которой вы тоже можете прописать свое приглашение. То есть то, о чем я говорила, четкое да, приглашение идет на безоплатную 20-минутную встречу. Тема встречи «Индивидуальная диагностика вашей странички в социальных сетях». То есть я готова провести аудит вашей странички в социальных сетях, причем неважно в какой там, Инстаграм, ВКонтакте, Фейсбук, ТикТок, Одноклассники и так далее. Три варианта вернее, три результата, которые я заявляю, которые я гарантирую. Вы узнаете да, от меня, когда получите вот этот аудит, почему ваши страницы в социальных сетях не привлекают клиентов, что можно и нужно сделать уже сегодня, чтобы социальные сети стали продавать за вас, и три ключевых фактора притягательности, притягательности ваших страниц для клиентов. Запись диагностическую консультацию по ссылке строго до конца недели можете вписываться. Сегодня под этим видеороликом для вас будет размещена такая ссылка и для каждого будет возможность получить вот такой вот бесплатно 20 минутный аудит а, ссылки по моему указано у нас что проводить я буду в скайпе если вдруг вы не можете там находиться в скайпе можете написать в этом поле тот мессенджер в котором вы работаете но приоритет это скайп сначала я буду встречаться с теми кто регистрируется на скайп встречу ну что, уважаемые участники сегодняшнего ролика, если он был для вас полезен, ценен, поставьте лайк, сделайте перепост для тех людей, для кого он может быть также полезен. Подписывайтесь на наши странички в социальных сетях в группе студии в ВКонтакте, в Фейсбуке, в Инстаграме, подписывайтесь на наш, теле, на наш канал в Ютубе и до новых встреч, в том числе на Встречи по диагностике ваших страничек в социальных сетях. Пока-пока.